Здравствуйте, дорогие друзья! Я очень рад, что день русского языка, русской литературы Великого Пушкина Можем начинать со серии э, лекций. Он будет, конечно, центром первой лекции, а дальше пойдут еще целый цикл о творческом мышлении, которое стоит усвоить, понять и применять. Дело в том, что очень часто мы многое знаем, но часто не понимаем. Впрочем, вспомнил все шутки, такая есть у Ильпы Петрова, когда восклицал Шура Балгана, ой, неужели все, восклицал Шура, который ничего не понял. Другое, что можно взять как наступление знаменитое предупреждение Фазилий Скандера. Он говорит так, человек интеллигент, независимо от того, сколько книг прочитал, сколько книг понял, так вот это понимание, это углубление в материю очень важно, потому что накопилось много догм, представлений. Одна из них, к сожалению, из догм обращает на это внимание, слава Богу, хорошо Миришковский по отношению к Пушкину. Он говорит так. Пушкин, грекий мыслитель, мудрец, с этим, кажется, согласились бы немногие. Даже из самых пламенных и суеверных его поклонников. Оказывается, что они ценят, как консультируют Миришковский, его как художника, как слова прекрасно, да. А как мыслители как мудреца, как-то это ему не признают. А мы попытаемся в эти минутки, которые нам тут отгубины, доказать, что это величайший мыслитель, очень тонко понимающий смысл вещей. Конечно, и в творчестве, но и чисто теоретически в своих, эссе, в своих критических заметках. Иногда просто в письмах он дает жемчужины мысли. Вот, например, знаменитое его письмо, для меня, во всяком случае, к сожалению, не очень комментируемое, когда пишет, прочим, сохранилось, но благодаря иллюстрации про Аристотеля. Очевидно, проверяющий, так сказать, заметил кранулу, о том, что Аристотель взят у Пушкина не в самом лесном виде, как обычно прибыл свои есть так сказать, руки по швам, когда Аристотель. А он говорит в письме э, приятелю, э, я говорит, и это во время, когда сочиняет, между прочим, Богизгадунов, что какой-то тогдашний литератор, известный, очевидно, там все читали, француз, лавин, он говорит, ждемся в старых сеть Аристотеля. Такая четкая формулировка просто удивляет, и точно так же удивляет то, что мы в неблагодарной возможности ее читать и осуждать, и уразумевать, а как-то задвигаем и не наматываем нос. Я думаю, что это очень важно, потому что аристотелевские догматы, к сожалению, очень крепко закрепились. И, скажем, Бартака говорит, я свято верю в Аристотель, а вот Кушкин не верит в свято. Никак даже не верит. Он берет под сомнение. И это логично. Если, так сказать, копнуть поглубже, узнаем, что он действительно прав, потому что Аристотель придворный. А действительно на побегушках у царей македонских и так далее. Нельзя ожидать и надеяться, что он скажет все истины окончательно. И это раскусил Александр Сергеевич. и очень четко написал. Старые сети, бьемся в этих старых сетях. Таким образом, видите, такое уникальное предупреждение я в самом начале я хочу его, чтобы не забыть дальше в ходе наших размышлений. Вот, например, надо нам объяснить. Почему такое вот пренебрежение к глубине, о которой говорит э, Индии Шкот? Очень просто это объясняется. Сказал, заметил это Томас Манк, говорит, действительность любит, чтобы с ней разговаривали вялыми фразами. Художественное точность обозначения приводит его в бешенстве. Это же потрясающе. Э, вот почему. Знаете, мне нравится Александр Сергеевич, потому что он. Исключительно четко дает и понятия, и образы, и вообще, что и говорит, это такая палитра чувств, мыслей, сюжетов даже, если только что, которые могут изобрести только гения, а он гением есть. Но неудобно его понимать и брать на вооружение. Вот формула другая. Между прочим, о формуле в его мысли говорит очень четко э, Островский, Александр Николаевич, говорит в достойном слове послава Пушкин, когда открывали что он дает не только саму мысль, а форму мысли, наслаждение, испытываем в первом месте от мысли, от уведения. И вот одна из этих четких мыслей. Что нужно драматическому писателю? Философию. беспристрастие. И страсти, государственные мысли, историка, догадливость, живость воображения, никакого предрассудка любимой мысли. Свобода. Это уже подчеркнуто у него, свобода. И Александр Сергеевич был, конечно, свободным во всех своих инфовеждениях, конечно, в творчестве, в образах, которая просто уникальная личность. Интересное наблюдение другое мне тут попадается. Я выписал, когда говорит Бяженском уже о Катенине. Нашему любимому поэту только 21 год. А вот видите, как четко и ясно он сформулировал. Катенин опоздал родиться и своим характером, и образом мыслей. Вот видите, мысль у него на первом месте тоже. Способ мысли. Весь принадлежит 18-му столетию, но та же авторская спесь, те же сплетни и три как и в прославленном веке философии. И тут возникает очень интересный вопрос. Может ли человек говорить э, так требовательно, если не соответствует сам высоким критерием, которые предъявляет окружающим современным литераторам или там историческим персонажам по-моему, тут очень сообщающийся судой. Либо ты чист, ясен в мыслях, в образах и можешь это на деле доказывать и тогда высокий критерий спроса с тех, кого ты обсуждаешь. Например, когда его Борис гр ⁇ уже под итоги своей, <смех> скоро ли его жизнь, он не что вот, я учитель, помог, все, ну, когда, но, на крыльчице помог, все, но когда одно гинет, случайно завелось, тогда беда. И вообще ничего. тот, ком совесть не чиста. Это же потрясающе. У Пушкина настолько все это, как личность, как поведение, как желание быть чистым и не замораться каким-то подхалимажем или же там э, милыми глазками строить, видворничать. В отличие, скажем, от Аристотеля, которого тут мы узнали, что к нему он критичен. И вот пишет он Наталье Пушкиной. Узнаю от забежавшего ко мне Жуковского, что государь был недоволен отсутствием многих камергеров и камерюкеров, и что он велел нам это объявить. Говорят, что мы будем ходить попарно, как институт по что мне с моей седой, седой бородкой придется выступать с безобразным или Реймарсом. Ни за какие благополучия. Вот в этом письмеце, обращение к жене, он говорит, что мало ли что, нам придется и страдать, или чего, и, ничего, и даже, но благополучие себе заиметь за, за приборство, за то, что я буду там, понимаете, бегать как институт, как да никогда. Но это, скажем, в личном письме. Мало ли что может так, как муж перед женой. Но ну, мы читаем официальное письмо коллеги и друзья. Обращение к Бенкендорфу. Это момент, когда он отстаивает права и надежду, и просит, чтобы напечатали Бориса Годунова. много говорит, издать издатели меня осуждают, говорят, давай, мы даем им хорошие деньги. А я как раз говорю, тебе очень нуждаюсь. И вот его прошение. Надо обращать, надлежит обращать внимание лично дух, в каком задумано все сочинение, на то впечатление, которое оно должно произвести. Моя трагедия – произведение вполне искреннее. Вот, и человек высказывает такие словечки, у него искренность, правдивость, искренность. Понятие совести, которое у него появляется, и он это отстаивает, очень важно, и доказывает, подтверждает, следует этому правилу, даже в обращении к Бенкендорфу, чтобы он заступился перед и чтобы пьеса Борис Гадунов вышла без всяких изменений. Я говорить не могу притронуться к никому, ничему тому, что я уже написал. До этого ждал. До этого не хотел, но сейчас при деньги, денежные проблемы. И если меня осуждают всякие издатели, то с удовольствием бы я выпустил новую жену и сейчас же разрешение. Вот такая гарантированная позиция, четкость, конечно же, свойственна гению Александру Сергеевичу. Мне хотелось бы прикинуть этот мотив и к другой его пьесе, которую, к сожалению, он не успел закончить. Это русалка. И вот в этой русалке приводит терзание самого князя. На первый взгляд, всякие урагарно-социологические, которые потом пойдут понимание классовое, и сейчас такие как бы ну, сословное, немыслимо были бы, но Пушкин свободен, как говорит, от первой мысли, от чего бы ни было, и говорит словами Пушкина его князь. Невольно к этим грустным берегам меня влечет неведомая сила. Я счастлив был безумец. Я мог так ветренно от счастья отказаться, состоится его, сказать, трагическая вина князя. От того, что решил э -э, расстаться вот с любимой девушкой, потому что она бедна, тот жмельника, что и говорить, а там ударная партия, и даже когда он расстается, он говорит, ух, легко обошлось, я думал, будут, будет, будут больше сцены, всякие там, знаете, ревности, волосы, а ничего, она я ушел. Смирилась, да, проявила доблесть, муку, я бросилась в неб. И сейчас тот приходит и говорит, и этому все я виной. вино страшно, страшно умарищится. Это говорит уже оменнике, который с ума сошел. Старик несчастный, ведь его во мне раскаяние все мухи расстроил. Ну, что я говорю, гений с гением, однако не успел закончить эту потрясающую пьесу, замысел, и, счастью, эти фрагменты, которые остались, показывают, что даже и здесь он глубоко раздумывает об этом выборе человек, личность вне зависимости от своего, так сказать, рангах, есть человек, и надо соответствовать вечным ценностям. Совесть, а не рваться и стелиться к власти. По этой, между прочим, примете, по этому признаку я в свое время имел находку, человека, как бы удачу, сопоставить Софокла, Шекспира и Пушкина. Uh, на уровне совести я сделал перекличку между завещанием Сафокла драматическим и Шекспира, потому что, как известно, и Египтер за э, со, уколами совести, и Бытц, там, мать его вмешивается, узнает, что стало причиной всех этих трагедий. Э, что я говорить, даже... Потом во второй части говорит, что вот э, раскаяние совести, и я приобрел эту совестливость. Макбет, конечно, говорит, что вот э, истязание муки совести меня. И Борис Годунов, отменник. И конечно же э, Сальери, когда уже отравил, понимает, что не то, что не зря говорил монстр, что гений злодейство – вещь несовестимая. Таким образом во всем творчестве Александра Сергеевича можем проследить э, такие пульсации мысли и ответственности и нравственности во всем его творчестве. Э, очень интересно он говорит, например, о критике, что русское общество до сих пор не имеет своего понятия, своего мнения о книгах Потому что ходят критики, а критика настолько прагматична, настолько как бы сплетническая, не, не может дать критерий. Критика, он говорит, возможно только когда есть любовь к искусству. Это, по-моему, очень четкое понимание, которое он завещал. И сегодня, когда мы очень требовательны и критики, критики, надо вспомнить завещание Александр Свячевич, где нет любви к искусству, там нет и критики. Хотите ли быть знаком таком художестве, говорит Винтерна, старайтесь полюбить художника, ищите красот в его созданиях. Без пристрастия, дальше он говорит, то в критике руководству, чем бы то ни было, кроме чистой любви к искусству. Тот уже не сходит в толпу, арабски управляемую низкими, корыстными попущениями. Если мы сказать, возьмем на вооружение такие предупреждения Александра Сергеевича, многое бы изменилось, но гравитируя к толпе, к вкусу, к выгоде, к популярности так называемой, которая, к сожалению, на... стоит размерной монеты талант и то, что завещено Богом, так сказать, знание, которое не смущаемы никакими светскими светскими влияниями Шекспиру я подражал не светским, то есть мало ли что наш Шекспир, но ну, светские влияния не годятся. Я он говорит я подражал Шекспиру в его вольном и широком изображении характера. В и простом составлении, в простом составлении типов. Карамзину следовал я в светлом развитии происшествий и летописях. В летописях старался угадать образ мысли и язык тогдашнего времени. Источники богатые, умели ими воспользоваться, не знаю, по крайней мере, труды мы были веностны и добросовестны просто уникально. Я хочу не пропустить его заочный испорт в другом значит, царе респоте, потому что будет потом в нашем курсе ее в респоте огромная речь. Но, смотрите, он говорит, я милость к падшей призывал. И тем самым рассчитывает, что весь не умрет, конечно, что душа в заветной мире прах переживет. Это потрясающее вещание. И действительно... Мы его помним как человека, который по вызывал. Однако назначение трагедии, если бы он запутался тоже в сетях Аристотеля, по Аристотелю надо очищаться от страха и сострадания. Нет, сострадание это высшее назначение искусства, травмы, конфликтов, коллизий и разрешение от этих иллюзий, заблуждений. То есть... Творчество должно быть не самоцелью, а возвышающим и наш дух, и наше понимание, чтобы от этого росли и развивались. Поэтому я считаю, что Александр Сергеевич и день отмечает и русский мир, и все любящие это слово изящную словесность мы отдаем ему почту заслуживают или скажем прекрасное замечание осервант из героя Дон Кихоте повод он берет размышляя Радищеве, говорит вот он политический Дон Кихот родичев который собесливый конечно но не не соответственно своих действиях и дальше пошел рассмышлять, между прочим очень четко и требовательно к э, родичеву, говорит, что его склятный слог и вообще его жеманные такие всякие не соответствуют действительности, это, так сказать, сантименты, которые не имеют да, продолжения и поэтому, говорит он, никого никто уже не читает этого Радищева и э, вы зря его уберете. Надо упомянуть, конечно, пакостные кличи, которые были в начале XX века, что надо сбросить Пушкина с корабля современности, что надо там, сказать, вернуться какими то не знаю, какими-то, там, пренебречь э -э новость, новшества, всякие веяния, э -э но без пушки. То есть он своей требовательностью, своей весовой, искусственной очарованием э -э поэтическим и четкостью, Мешал, мешал людям, которые самозванцы, конечно, которые идут искусство и хотят на волне какой-то имитации сделать себе славу и завоевать перемен и вытеснить представку себе подлинного настоящего рождения. Поэтому в этот светлый день, когда отмечаем День Русского Языка и Александра Сергеевича, я предлагаю в очередной раз, конечно, и понять, и преклониться перед его защением в сфере духа, искусства и прекрасного, или, скажем, мелким, потому что была речь иногда он пораняет, в Дубровском говорит, обращается рассказывает то есть картинки князь Верейский а Мария интересно говорит, что он без всяких педантических подробностей, для знатоков, рассказывает живо из воображения. Покрыть надо живо из искусству, поэзии, драме, характере постигать и главное. И на этом, надеюсь, последний выход когда Гоголь говорит, что Пушкин – русский человек в развитии, и говорит, он может записывать каждое его слово, оно стоило его лучших стихов, именно так легко, умно, он говорил это по мнению Гоголя, что развитие очень важно и в понятиях Александра Сергеевича. Он говорит, что комедия высокая, схоже с трагедией, и тут, конечно, парадокса, он говорит, что гений парадокса, вдруг парадокс на первый взгляд такой, не согласует. Как смеемся, когда комедия, когда трагедия там ходит, теряется, но с он находит в развитии характера. И действительно, без развития характеров имеем низкое искусство, имеем пошлость, массовая иллюстрация заданных характеров и нету высокого искусства. По-моему, то, что сам Гоголь заметил, что человек в развитии Пушкин и в творчестве наставит и в критике развития. И мы должны, конечно, не стоять в священной позе, а развиваться, беря уроки, наслаждаясь э, искусством слова и четкости у Александра Сергеевича Пушкина. Потому что я не